Собираемся сейчас на рыбалку. Собирай. Сейчас... Где? Сейчас посмотрю, что это вообще за личинка. Что это у меня такое? <свот> Одного мальченького червячка нашли. У нас зимняя рыбалочка будет. Что, там есть червяки? Нашел? Обалдеть! Нет, ты уронил его. Нет. А, вот он. Ну все, хватит. Ну да, две удочки, два червя. <свот> <свот> да, <свот> на ужин хватит кошара помогает нам в поиске червей смотри на ступеньку него. На, на кошару на да, себя кто Чур, кинул промазал возле ноги там а, вижу вот он какой красавица он сколько уже наловили наловили сейчас червей пожарим и можно ну все вот он где вот он ну все погнали рыбачить рано еще а вдруг поклевку будет Ага, Конечно. Все, наловили червей, сделали им дырочки. Вон сколько вышло. Прям вкусно. Ум есть. Все уже абрикодировались. Ой, <laughs> собрались. Дороги просто охрененные. Вот, все кое-что взяли. Идем теперь на Бурчилотян, да? на озеро, надеюсь там растаяло как эта дорога и мое желание идти вот люди ходят в белых кроссовках я что-то заглупил, пошел в темных по грязи говорят, надо в белых ходить пиздец жесть просто это я тут так понял, скворечников много не бывает там уже скворушки сидят о, лето настолько жаркое, что уже бананы на деревьях растут сорвали вот, джекпот идут жрут а я иду рядом просто смотрю как они вкусно едят М -м -м, бананы Фух. мы все еще идем по грязи по каким-то ебеням все лезем куда-то целеустремленно если там будет лед я просто охерею да. Если что на середину станем, попрыгаем. Ваду, а О, туда можно залезть на эту вышку, В водонапорную херню. Там, а, там, там лестница нет, там, там охранник. Что нам охранник? Шо на, шо на Думаешь поможет залезть? Да. <сех> Снежок. Ага. Где идем? Куда идем? Что я набрал? О, еще какие-то заброшечки. Туда же уже полазить негде. Нет, Цехай? ДК? Цеха. Да. О, холодос был, был бывший. Да. А, там впереди да. которые, да? да? Впереди там которые? Да. А помнишь, вон там вон еще было да, красное здание, мы бегали все там да, да. и так? жалко, нету. Что было, блядь, 10 назад, даже жалко, что его сейчас нету, сейчас бы поснимали бы на туре. Ага. Бриста Брис бремя бретит. Брит, Опа. Опа. Мы тут Здесь? Да. Внутри. Помнишь, да? Раньше вот приносили сюда, сюда. ой, Опа, ой Опа! О, блядь, пизду! Да, тут где можно зайти нормально, без копель, Посмотреть, что там есть. Ебать! Мдааа... Хуета! Ебать! Эго! На хуй-то. Блядь. Уже почки распускаются. А где он, блядь? А где он? Ваня! А где он? он нахуй делся? Иван! Блядь! Да блять, Вань Блядь. <свук> да ёб! <свук> <свук> <свук> вот сука, как ты туда залез? По ступеньку. <свук> Там ступеньки есть? <свук> Здесь? Ань. Где ты их нашел, блядь? Сука, бегай туда-сюда теперь. Ты здесь? Ебать, стремная хуйня. Это ты называешь ступеньки? идем уже где-то по лесу <laughs> легких путей не ищем Опа. сейчас будем береза. о березы высок весной же ага. Руби. офигеть мне из-за этого рыбьего глаза деревья гнутся одни березы офигеть Ёлки. Смотри, гладыш на голову уебаться Что, блядь? Гладыш. Это что? Я. Ах ты меня пугаешь? А нахуй наверх посмотрел Хера тут шишек а, Она так вот валяться Это что здесь береза и шишки кругом? О, это, шишки Это белки войну сразу. Ага От украинских белок отбывали Бри Брикадировали тут Бедная тебя, я отнес Нормально Сейчас порыбачим. Ты купаться, Ваня? Конечно. Да, да, блядь. Ух, камера хорошо захватывает сразу много. Вот ну, туда улочку закинем. Опа! Нормально, надо не будет такой тяжелый натис. Крусалка, блять. Маш, ты сколько весишь? Ветя. Кидаем да. Вон в ложу сейчас закинем карпов На камеру выловим Ну, считай, на пикник пришли Я только раздеться бы, жарко, ужасно Бля, а что я раньше не знал про это место? Здесь и летом нормально отдыхать бабочки о, стол два блять заебись место может сюда на следующих выходных приедем с этим с лешей как раз леша видео посмотрит да блять снял один о люк нет это не люк. ай блядь, мокро, мокро, мокро. Угу, ага Угу. Прыгаем. Да наверное, закинешь. Это только вон там. льда между деревьями леда-то нету. Мы там, Я широкий угол включил. Нет, забыл. На. Сейчас пойдем на другое место, да? Посмотрим, что там. Да, это, наверное, прям широкий широкий угол. Посмотрим, как она снимает на нем. А, капец, вот в телефоне видно, как камера... Деревья гнут, Саш. Mm. На нем только паркуром бегать заниматься. Вот. Еще одна заброшечка. А. О, быты! я думал бум. Ха! Вот там. Идем, все идем, идем, Никогда идти не можем. Сегодня прям мега путешествие. Ого! Ого! Ого! Ой, блядь! А? Да. Как здесь темно. Не страшно. меня а, а, а. Если что, ее оставим, с вами бежим, да? Mm -hmm. Ну все, пришли теперь, порнохаб снимаем. За бананы. Да, а ч, мелочиться Здесь доски. Да. Видеть меня куда и ты? <реклама> Сусанин не Нельзя было просто ее обойти. Это слишком просто, да? на пакет на машку залезешь хорош на куртку на кирюшку опа на палку вот тут уже лето давай ладно носился эти ну, ти типа, да Ага. Фух. Тут ям такое. Ям? Да, Тут лисы всех. есть. Лисы? Да. Ой, еще заброшка. Тут просто. А Все. В этих отделениях вышка стоит. Есть. А это туалет, да? Наверное. Да. О, вон она вышечка. Когда-нибудь куплю квадрокоптер и сделаю вид, будто я на нее заложу. Все, пришли на следующую локацию. Опа! Камера на голову. Ручки свободные наконец-таки. А на следующей локации здесь тоже херня. Иванушка-богатырь. как там, Алёша Попович? Иван был в богатырях? Нет. А, блядь, ну Также ладно. И -и -и -я. Я а, Тугарин змей. Да, да похуй. Что, у него змея не было? Да. Нормально рыбачим. Во! Ой, ништяк. Лед как раз тонкий. Приходит. Ой, здесь на коньках кататься, да какой лед аккуратный. Рыбал. Потянул малыху. О, дырчики какие-то. Предлагаю рыбалку отложить до лет. А на мосту уже все, блядь, нету льда. Здесь просто стоячая походу. Ну, блядь, ты же есть солнце, куда светить. Ну куда <сасширяется> <сасширяется> да, коробка. тебя этот кустик спасет. Опа! А -а -а. Ай! Плас попала. Если вот оно здесь будет глубоко. Да, по поезд заебись поедим зато Ебать холодную натуру в чем мы топоры взяли Ага. квадрат вырубили тут бы нахуй сели катер бы распалили хеликоптер хеликоптер типа типа типа типа тип типа типа типа О, трещина он малюсенькая. Спасли, <свят> так тихо аж страшно блять. не бойся если что не бойся если что я сниму что там под водой есть блядь. я не прыгнула ползи <свят> палку дай вон, помню. Ну да сюда я вас не дойду. Маш смелей. Давай, ложи. Блядь! На берег ложи. Чтоб на. Ой, дади, Маш! Чтоб упор был на нее, давай, проходи. Тут отонки, <сёк> блядь. Лд, лед. И ломает, блядь. А! <свят> Нормально, порыбачили. Все, складываем удочки, доедаем червей. Познакомьтесь, тапырки, не принесли. Либо тепло, апельсина. Ну все. И сосиски не сколько Мы, короче, уже мы, короче, рыбачим за хороший улов. Сейчас вот рыбку пожарим на костре. Там уже удочки закинули. Хорошо. Жалко, Лешки нету. А он ничего. Заставлю его посмотреть на ютубе. Пойдемте рыбу жарить. К твою мать летает туда жаримся сессоны. А, да? Да пусть. Найс, сумечи. Ах, хляпу Ты приколол? А, ты порезал? Чтоб жарить тоже? Нет, вот так, блядь. А. Mm, это вкусно пахнет. Блять, еще кто не допил уже другую открыла, блядь. Да, хорошо. Ммм. Ммм. Ты то, блядь, ты опять сырой. Это вкуснее. Хорошо. Ммм. <звы> mm. Жалко, колшки нету. А, зуба. Молод пожарить. <М. Ну. Может, там уже сжарилось. И килипалка уже сгорела, сейчас падет. бля уля. Бля, бля, бля. Стопа, А, Фу, а, фу, а, фу. Нормально. Я когда в армии служил, меня прозвали, знаешь как, Кирюха Жарщик. Ни одну <orange tsunami> бабу так не жарил, как сало. Ой! Стой, хорош, харите. Найс. Тогда я понимаю, атмосфера летняя уже. Бля, потом. Я потом буду иногда пересматривать этот видос со слюной обтекать Теперь удобнее, что не на телефон надо снимать Кирилл, сюда люди лапки, а Ага, <за>, блядь, <ребушевший> уроды Возьми тоже что-нибудь, жарь так, <сucks> <сucks> <сucks> Это на Ютуб, они а на Порнохаб сейчас снимается пришли рыбачить, да? Все, убираем, а она и Знаешь, что нам надо было? Ну. Взять сетку и просто сверху так ложить, нахуй на нее сало. Ой, на хорошие мысли сюда. Да. Надо будет когда Леша что согласится, сюда идти. Сетку взять и но. на нем горит. На Нас преследуют хорошие мысли, но мы все равно быстрее, да? Ну Я могу просто поменять. Эти куски на другие пиздец масы без перезатей надо резать еще сало блять пуша да я пока сосиску пожаре попробую так сразу несколько насадится стой дай она не заточится она сломается ой уголечек это чтоб эти не болели угу. Желудки. вспомню хоть один раз где у нас на даже на суслаке не было уголька <режит> так мы вроде когда уже слишком сильно были пьяные мы уже угольми шашлыка жарили да. суки я суки обрезал чтобы не мешали спеть чем тебе суки мешают блять вот так хорошо а там купаются угу. Ну проткни уже эти, да я нанизу нанизу. Чпуньк, щпуньк, чтобы легче было. Щелдочка ушкая, Узачка называем ее. Что-то характерно. Вс, не надо больше, двое, так делал. видишь, все кусочки. Вот раз с каждого кругом ухуя вся. Дай палку какую-нибудь. Да, блядь. Боже, ты что, гений? Подложи еще. Не? Подкинь еще. Чтоб было. Чтоб было, духов. А вот эти самые удочки, а то не поверите, что мы на рыбалку собирались идти. Ты шо, их уже закинул. А, да. Закинул портфель. Не, заебатая сало. Из мяса стоящее. Росенок Питер был. Куда я Блять, стейк нахуй. Уж, блядь, душу продали за это за это сало. Нахуй себе такого не видел. было? Там Да? Охуеть. Вот вам, ребята. У них, блять, свиней нахуй. Ya. Вот теперь, ребята, будете знать, где такой прекрасный сало брать. Рекламу не <служие> заплатили э Это когда Машка принесла сало куро. А сало куро а считаешь по вкурке? Угу. Mm Мне -hmm. <связывая> это было больше мяса. Ну, там шкурка была бы вот такая вот. Mm -hmm. Взял себе самую вкусную и да, пидарас. на mm -hmm. Да, пожаренное на сковородке никогда не, с... не это не сравнится с жареным. На костре. Надо было подальше подержать. Mm -hmm. uh -huh. Самый сок. <сосить> ну все, короче, ребят. Хорош с нами в компании зависать. Всем спасибо за просмотр. С вами был Винтерфелл. Всем пока. Передавайте приветы, ставьте лайки, пишите комменты. Все. Я отключаюсь.